Так, ну что, сегодня мы начинаем нашу работу. Можете ответить на вопрос, чего вы хотите на самом деле? Радости. Радости. А что, ее нет, что ли? Да у меня столько всего накопилось, так что, наверное, все это мешает. Чего накопилось? Страхов всяких, переживаний, нелюбви к себе, критики себя, обвинения себя. Так, не торопимся по пунктам страх, да, страх нелюбовь, не любовь не любовь все непринятие критика не претензии. спешим а что за претензии что за критика вот у меня такая натура что я других все время лучше вижу вижу что они все лучше делают а вот как-то себя обесцениваю не вижу то что что я что так и есть делать. это правда это правда. Конечно. Другие всегда будут все делать лучше. Почему? Почему? Потому что каждый человек, он под что-то заточен. Вот я смотрел какое-то видео, и там один выступает, в общем, и говорит. Мы же не критикуем и не испытываем претензии к рыбе, которая не умеет лазут по деревьям <смех> ну да о чем я хочу сказать что каждый разный и нет никого одинакового когда мы себя с кем-то сравниваем конечно же всегда кто-то лучше нас так и есть с другой стороны если мы становимся сами собой Занимаем свою площадку Играем на своей поляне То лучше нас быть никого не может Потому что на этой поляне сравнивать себя не с кем К примеру, возьмем меня То, что я делаю, я в этом лучший Почему так? Да потому что я сам все это придумал да? Сам все это разработал Я скажу больше того Я ни у кого не учился вот нет у меня какого-то такого учителя, чтобы я там ходил куда-то на курсы. Как я могу быть лучше, скажем, какого-нибудь повара или музыканта? М? Ну, бред. Бред. Так ведь? Да. С другой стороны, мне доставляет огромное удовольствие наблюдать вот то, что называется мастерство или профессионализм. Когда человек, проявляясь в себе, в своем, что-то делает, я получаю наслаждение, и никаких у меня претензий нету, как он или она хорошо танцует, или играет, или поет. Потому что человек проявляется, он нашел себя. Ну вот. Вот я хочу проявлять себя так, чтобы я получала от этого радость. Ну, так, чтобы мне это очень... Правилось. я понял подписаны на мой youtube да угу. у меня на ю есть видео про первую иллюзию вы его смотрели это видео я сейчас уже не помню понятно не помню это вам будет домашнее задание потому что это видео это начало без понимания вот этой иллюзии невозможно никакой конструктивной деятельности. Ну, просто не... У некоторых это происходит интуитивное понимание, а некоторые не понимают это вовсе, и в результате они делают из своей жизни кромешный ад. А все на самом деле очень просто. Поэтому вам будет домашнее задание да, это видео mm -hmm. просмотреть. Причем его нельзя смотреть просто так. У нас в уме происходит вся жизнь, а когда она у нас происходит в голове, она не происходит в жизни, потому что мы все уже передумали, и зачем mm. проживать? Но жизнь, она на той жизни, чтобы ее наполнять опытом. Вот тогда будет удовлетворение. Так называемое понимание умом без опыта не имеет никакого... Ни смысла, ни качества. Итак, это видео, перед тем как смотреть, надо к нему подготовиться. А как подготовиться? Взять, найти какой-то достаточно тяжелый предмет. Это может быть гиря, килограмм так 15, не меньше. Это может быть ведро с песком. И вот когда вы такое для себя найдете такой предмет, Поставите рядышком и начинайте смотреть. И когда я там говорю что-то делать, начинайте это делать. Тогда у вас придет понимание и тело начнет понимать, а не голова. Хорошо, поехали дальше. Не любовь, критика, претензии. Что еще? Ну вот страх, наверное, проявлять себя. Я вот ну как сказать, я работаю с детишками, и вот вот зажимы какие-то внутри меня держат, что я вот вроде бы и петь так не, не ну не выражаюсь, так как я вроде бы могу. Вот какая-то зажатость mm -hmm. постоянно. Mm -hmm. И вот хочу проводить тоже с детишками э, Цумбу, и вот держит меня что-то. Чего хочу... проводить? Э, ну, танцевальная Цумба, Цумба называется. Mm -hmm. Да, вот это вот типа аэробики. Вот. И вот страх, а вдруг не получится, а вдруг не смогу. Такое Конечно, состояние... не получится, если Конечно, будешь бояться. Откуда? говорить? Ну, если ты ничего не Или? делаешь, как оно может получиться? Есть такая японская пословица. Если хочешь что-нибудь сделать, делай. хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, Хотя бы что-нибудь. Ну, вот, это, допустим, свой детский садик, то я открыла в принципе, и пробивалась и делала, и делала, не получалось, но все равно я его сделала. Ну, я вот. сделала. Да. Потому что шла и делала. Да. Вот. Ну, значит, надо просто дальше идти и пробовать. Я знаю, что поначалу наверное, не получится. но ну, правильно. Чтобы, чтобы сразу получилось. Ну, нет. Не хочется постоянно, а, сутки, а, постоянно а, где вы, ну, а где вы такое видели, чтобы сразу... Чтобы сразу получилось. Ну да. да. Но если положить намерение, чтобы сразу получилось... Ну нет, все равно Конечно. это навык. Ну, естественно, я, я буду тренироваться, я буду до Конечно, делать, пока я сама не стану уверенно, что у меня а, получилось. Ну вот посмотрите, естественно. Я объясню, чего, чего бы или как бы, в каком бы положении я не находился, я вот смотрю на свою жизнь назад, а мы ровесники. И оказывается, все, что я задумывал, у меня получилось. Да. И да. сейчас иногда у меня что-то не получается, и я встречаю какие-то препятствия на своем пути, сложности бывают, пробуксовки и все остальное, неоправданное ожидание mm. и так далее. Но у меня нет ни тени сомнения, mm. что та грандиозность, которую я задумал, реализуется. И только это дает силы, и это не ожидание. Mm. Это внутренняя уверенность, Допустим, когда не было этой методики, этой темы, а я просто решил для себя, я больше не хочу заниматься бизнесом, и я хочу двигаться в этом направлении, я просто решился на это. Mm -hmm. И Но начал... Я... Извиняюсь. И начал предпринимать какие-то шаги. Давай на ты, да? Да. Помнишь, я сказал... Вот это пословица, если хочешь что-нибудь сделать, делай хоть что-нибудь. И я начал делать хоть что-нибудь. Я начал проводить там какие-то тренинги по холотропному дыханию, потом и без холотропного дыхания. Потом гипноз изучил, регрессия, еще, еще, еще чего-то, чего-то, чего-то. И совершенно случайно открылось вдруг это. Но прошло несколько лет я много раз был на грани отчаяния. Но вот это намерение начальное, да, и да. то, что неотвратимость, методичность, да. она начинает все равно срабатывать. И вот начинает раскрываться что-то еще и еще. Вот у меня есть желание открыть танцевальную школу, да. Вот у меня, я ну, работаю с коучем, она нас спрашивает, ну какие твои ресурсы, я говорю, вот у меня э, осознание, что обязательно получится. Ну что да. Это вот, что, сила, что она обязательно получится. но это Просто шаги нужно делать, идти делать. Абсолютно. Танцевать, танцевать это доставляет мне огромное удовольствие. Прекрасно. Вот, я, в этом направлении. Ну смотри, ты говоришь претензии, критики. Тебе что, не нравится, как ты танцуешь? Да, нравится, но у меня тело зажатое, оно еще и... Отлично. Я хочу научиться всему. Да, это же желание или жажда жить. Это прекрасно. Но посмотри, главное не техника, на мой взгляд, не техника танца. Это Красиво. С другой стороны, YouTube, ну вообще информационный мир переполнен разными видео, mm -hmm. как танцуют люди, которые вообще не умеют этого делать. Ну, например, дети. Да, там двухлетнего или там трехлетнего возраста, бывает mm. еще и младше. Mm? И это прекрасно. То есть он не ум... или она там не умеет танцевать, но душа, что говорится, mm. да, пошло... просится mm. нарушу, mm. да, и, и все. И это забавно и прекрасно. Поэтому причем тут критика? Главное не критика, а выражение себя. А потом уже техника, тело подстроиться. То, что мы будем делать в плане наших занятий и сеансов, конечно же, уменьшит, не сотрет полностью, но точно уменьшит эго, то есть важность себя, то, что мешает. Mm -hmm. А это поспособствует раскрытию, дальнейшему раскрытию, реализации идей, твоих намерений. Хорошо. Еще вопросы? Нет. Все, что ли? Пока все. Ну вот еще могу добавить, что вот вчера разговаривала с дочерью, была в гостях. Вот меня опять немножечко, ну, не расстроила, может, она рассказывала про моего внука, про ее сына, что он боится замкнутых пространств, боится ездить в лифте. Вот я уже говорила, что он боится темноты, один оставаться боится. Uh -huh. вот, и он сказал, что ему сейчас э, 5 лет. Он рассказывал, что ему снился сон, что он когда-то застрял в лифте. Uh -huh. И вот этот вот страх, я просто хотела бы понять, с чем он связан. Что вот... Один раз его в детском садике закрыли где-то тоже, какой-то не знаю, может, там было такой сундук или что. И вот у него страх э, такого узкого пространства. Что боится. Я понял. Uh -huh. Но... То, о чем ты говоришь, хотелось бы понять. Mm. Вот это понимание, даже если оно будет истинным, я могу, допустим, несколько версий происходящего озвучить. Ну, например, что действительно там в прошлой жизни он застрял в лифте, вот и, и там что-то случилось, и вот осталась память, души, ну, то, чем занимаются эзотерики, mm. да, и теперь вот он этого боит. Хорошо, пусть будет так. Или, может быть, случилась какая-то родовая травма, да? Какие-то трудные роды. И это бессознательно записалось как-то, как негативное переживание. Может быть, даже удушение пуповиной. Такое тоже случается при родах, да? И это таким образом может проявляться. И что угодно еще. И что одно, что другая, ну вот эти версии, да, возьмем ее за истину. Вот так было на самом деле. И ты это принимаешь, и так и было на самом деле. И что поменялось -то? Да ничего. Ничего не, не поменялось и не поменяется. Дело не в том, что ты об этом поймешь. Как Да, а дело от, от, в том как найти, как понять, снять mm. эту реакцию? Вот это совершенно другой вопрос. Да, согласна. На самом деле можно придумать огромное количество вариантов разных. Вот мне прямо сейчас пришло такое вот. Если это ребенок, скорее всего он любит животных. Uh -huh. Всяких котят, щенков и так далее, правильно? Uh -huh. Можно найти какое-то место, где он или куда он боится заходить. Какая-нибудь темная комната, я не знаю, кладовка, все что угодно. Uh -huh. Посадить туда этого щенка, в коробку, чтобы он не мог выбраться, и защемить щенку. Или котенку, там, какой-нибудь прищепкой, да, ну, чтобы он не мог снять хвост или что-то такое, чтобы он скулил. Ну, не так, чтобы мучить, но чтобы ему было mm -hmm. неудобно и чтобы он хотел от этого избавиться. И как-то спровоцировать ситуацию, чтобы этот мальчик оказался в этом месте. И чтобы не было помощников, ни мамы, ни mm -hmm. папы, никого. Mm -hmm. Чтобы он сам разрешил ситуацию. И он сам разрешит и все сделает. Я уверен, что этот страх просто уйдет. И плевать, чем он был вызван. Mm. Ну, к примеру, такая ситуация. Можно, можно такое сделать. Mm. И это будет опыт, это будет жизнь, и это будет работать. Mm -hmm. Ведь это пришло мне откуда-то. Как вариант. <laughs> как вариант, да может быть и так что в случае успешного погружения и переживания определенного качества может у тебя получится обнулить его страх mm -hmm. потому что на каком-то уровне все равно мы все одно и когда yeah. ты или кто-то качественно я это знаю точно по своему опыту Здесь зависит от качества, это не ментальное представление, это качество переживания. Когда mm -hmm. ты качественно переживаешь вот эту пустоту, ноль, то все, что в нее залетает, в эту пустоту, и осознается как ничто. Mm -hmm. И вот это вот качественное переживание может менять реальность. То yeah, есть, когда понимаю. ты осознаешь да, страх ребенка, mm -hmm. как страх, да, твой, которого на самом деле нет, то и на том уровне этот страх тоже исчезнет. Такое тоже может быть. Да, я применяла вот хоапонопона, я применяла в своей жизни. Uh -huh. Бывали случаи, что действительно я вижу, что что-то изменилось. Но иногда бывает, что оно же как-то медленно. Если касаться хоапонопона, здесь тоже двояко. Оно работает и так, и так. Mm. Но... То, что я могу сказать вот, по своему опыту, это опять же не ментально. То есть мы можем думать что-то, да, транслируя блок, mm. фраз. Транслируя в себя, да, переживая в себе что-то. Вот прощаем себя, любим себя, благодарим. И потом что-то поменяется. Но с нами ничего не произошло, просто что-то поменялось. Бывает mm. так. Yeah. И мы yeah. это не понимаем четко да. то есть mm. мы не знаем поменялось не поменялось бывает так а бывает и по-другому когда что-то происходит и ты действительно попадаешь в этот ноль как переживание mm. Mm. и когда ты из этого смотришь на то что там на какое-то беспокойство это переживается как ничто никуда даже погружаться не надо это просто происходит как инсайт некий и тогда действительно меняется реальность. Я могу рассказать, как это со мной случилось. Это был, на самом деле, жуткий случай. И тем не менее, ну, у меня все так случается в жизни, через какую-то жуть, но со мной происходят такие штуки. Если интересно. Да, интересно. Случилось так, что у меня на руках была мама, ну, уже пожилой, даже старый человек. И с ней случилась деменция, но она была какая-то жуткая, эта деменция. И тогда у меня не было уже, ну, не было просто средств, чтобы определить ее в интернат платный. А в бесплатный интернат в России достучаться, ну, это нереально. Началось с того, это, знаешь, и смех, и слезы. Она начала говорить мне всякие вещи относительно там, племянницы или соседей. Там типа Валентина клещу кусил, и он умер. А я потом смотрю, а Валентин ходит <связывая> по улице. И я как-то начал на это обращать внимание. Думаю, такое? что такое? Что-то не то. А потом... <связывая> потом она вдруг это... Начала что-то рассказывать о своем женихе. И что она вышла замуж там, за какого-то грузинского президента. Я уже так думаю, да. <связывается> <связывается> и это все дело начало развиваться. И я прихожу домой, допустим, вечером, да, и смотрю, вещи собраны. То есть там и одежда в сумках, посуда в каких-то пакетах, книги... Я говорю, это чего такое? Я во дворец еду к грузинскому президенту. Ну ладно, вещей там много. А потом она мне говорит, сынок, дай мне тысячу рублей. Ну на какие проблемы? Я как-то прихожу вечером домой, смотрю, а все стоит, а мы на четвертом этаже жили. Я смотрю, все эти вещи прямо внизу у подъезда. Я такой, ну я же понимаю, да, что, mm -hmm. какой грузинский президент. Mm -hmm. <laughs> вот И почему я не знаю грузинский? <laughs> mm -hmm. <laughs> ну, не важно. Я давайте эти все эти да, чемоданы там затаскивать наверх. Полчаса, наверное. Потом, <laughs> опять она через какое-то время, прихожу, опять такая же история. А потом что-то прихожу домой и смотрю, тысяча рублей, она, я же ей каждый день начал давать, она, думаю, ничего ей надо, не знаю. Вот. А, а потом смотрю, лежит эта тысяча на стиральной машинке, я говорю, мам, тебе что тысяча не нужна? А она говорит, да нет, ног, сегодня это, грузчика что-то дома нету, я говорю, погоди. Какого грузчика? Она говорит, а вот Сергей с пятого этажа, а там алкаш какой-то живет. Она говорит, я ему плачу, блядь, а он это все дело спускает на первый, а я, блядь, потом за свою тысячу рублей, блядь, все, все это поднимаю каждый день почти, по полчаса с первого этажа, блядь. Еще не все ну, как бы. потом вообще началось сижу там что-то дома вечер уже ее нету дома вещи тут думаю ладно а осень уже холодно там а, ну думаю гуляет хорошо ну она еще я еще отпускал одну вот она приходит домой и что-то шмых в свою комнату там что-то шуршит и, ну нормально и тут звонок в дверь я открываю дверь, а там стоит такой здоровый мужик, короче. Он говорит, э, ну что, давай вещи носить. Я говорю, постой, блин. Я говорю, ты кто? Он говорит, таксист. Я говорю, да? Я говорю, а зачем вещи-то? Ну она же хочет там куда-то ехать, в Светлогорск. Я говорю, да? <laughs> я говорю, а она тебе это заплатила? Он говорит, нет, она сказала, там заплатят. Ну, когда встретят эти, эти как его, <laughs> обслуживающий персонал президента Грузинского, понимаешь. <laughs> а это город там километров за 60. Вот. Ну, курортный городок. Это у нее там дворец, как она рассказывала. <laughs> она говорит, там денег много, я говорю, ну хорошо. Я выхожу на площадку и рассказал ему. У него, короче, глаза округлились, и он прям бегом с этой, этой лестницы. Это еще не все. Я, приходя домой, заставал ее за таким занятием, как, например, попытку скинуть аккумулятор от машины, вот такой здоровенной, да. С окошко. Я говорю, Мам, ты что делаешь? Она, зачем нам бомба дома? <laughs> я думаю, блин. А <laughs> вот так на голову кому-нибудь, да? <laughs> ладно. Но один раз я пришел, да это и не один раз был, то деньги в окошко выкинет, то еще что-то, какие-то приборы, там, зарядку от телефона, например, да. Ну ладно. Один раз мы пришли с моей девушкой домой, и она весь день занималась тем, что резала все, что можно было порезать. Книги, документы, обувь, одежду. Все. Да. И Это еще не все. Я, я уже думаю, так, и я начал врезать замки. В свою комнату врезал, там в другую. Соседи затопила, уборку делала. Там мне пришлось ремонт, все дела, в общем, все нормально. Я закрыл там. Вот. Кухню закрыл, чтобы не взорвало, да. И получилось, я ее просто ограничил передвижение по ее комнате, да, поставил там, чтобы она в туалет ходила. И выводил ее два раза на улицу гулять, да, там. Uh -huh. Это ведро выносила ну, В общем, вот так. А что uh -huh. делать? Как-то так справлялись. И тут началась вообще беда. Потому что ей же надо убираться. И она начала мыть экскрементами из этого ведра палы, стены. И начался такой трэш. Можно представить. Это нереально. Но и это еще не все. Она начала выливать вот эти эксперименты, там ночью, да, там надела. Mm -hmm. И это все в окошко. С четвертого этажа, блядь. Мне приходилось мыть подоконники с утра, да, химикатами соседям. Но это еще не все, а? И мне. И магазин снизу, они на меня подали в суд, потому что это же у них все там, это на газоне, там, и там внизу магазин, да, и это же yeah. они говорят, к нам покупатели не ходят. Что я могу mm -hmm. поделать а? mm -hmm. И вот в этом всем я жил, и тут <laughs> с деньгами тогда было, в общем, не очень совсем. Тогда я познакомился с Хеопанапоном именно в тот момент. И я уже владел разными практиками, ну, методиками, да? знал разные mm -hmm. способы погружений, много, много всего, но ничего не помогало. Все как было, так и есть. И тогда я познакомился с Хеопанапоном, начал делать, понимая. Потому что у меня огромный опыт переживания целостности и пустоты и чего угодно. Но это все не работало. И тогда я начал делать, понимая, как что, без ожиданий. И мне эта женщина присылает сообщение ВКонтакте, музыка. Я просто помню этот момент. Вечер. И я просто в Включил эту музыку, и она не то чтобы заиграла, а первая нота. И вдруг это произошло. Это можно сравнить, как представь себе, огромный вот такой вот шар резиновый, наполненный напряжением. Mm -hmm. И вот эта нота сработала, как будто вот тюк, иголочки. Mm -hmm. И вот это все напряжение просто... И я погрузился или попал в такое такого блаженства и переживания вот этого ничто. Я сразу же понял, что произошло. Лег на диван. И слышу, она, а мама, она там бормотала постоянно. Что-то там свое. И я слышу за стенкой это бормотание. И даже... Вот это вот, этот запах уже он как бы. Ну, от него было уже не избавиться. И вот этот запах уже как бы это <laughs> не запах. С другой стороны, я переживая это ничто. Присутствовал в теле. И осознаю и себя, и личность, и все вот это. А это переживание как бы параллельно. И вдруг я вижу, что. Я думал-то, у меня какой-то барьер в деньгах, а его нет. Это придумано. Блин, как хорошо. И я слышу бормотание мамы и вижу, что больше никакого вот этого... А я как считал, что а я был вовлечен во все. Это... Я же этого не хотел, чтобы так происходило. Mm. То есть вовлечен в это против своей воли. Понимаешь? И она действительно так выстроила жизнь, чтобы стать беспомощной. А помнишь вот это вот стакан воды? Mm. Кто тебе стакан воды подаст, если ты там один или одна? Это вообще целая отдельная история. Да, потому что люди не понимают, что они вот такими тонкостями, бессознательными, сами подводят себя к вот таким вот ужасным вещам. Mm. Когда они сами мучаются, и начинают мучить своих близких. Mm. И вот она вот так вот бессознательно выстроила свою жизнь, да, и получилось так, что я стал заложником этого. И это, конечно, мне не нравилось. Mm -hmm. И я считал себя все-таки жертвой в этом отношении. А тут я смотрю, что... И этого тоже нет. И в этом состоянии я уснул. Я просто хочу сказать, что мы тогда стояли на учете э, в этом э, его, интернате, государственном, да, 4 года. И через три с половиной, когда я там пошел в опеку поинтересоваться, как дела, из. Я как сейчас помню. Из 76-х, то есть у нас была 76-я очередь, мы mm -hmm. стали 84-ми за три с половиной года. Понимаешь? Вот, так что я ни на что не надеялся. И я в этом состоянии уснул. Я просто клянусь. Я проснулся от звонка на мобильный, и у меня будет милый женский голос. Вы такой-то, такой-то? Я говорю, да. А вы еще хотите маму определить в интернат? Ну да. Все дело заняло два дня. То есть сбор документов и все. Вот так вот это работает. И то, что все... Еще помню, тогда Вик пришла. Я лежу на этом диване. Она входит в комнату. А я говорю, меня не кантовать. И я и говорю, все, поменялось У меня не было даже мысли, что как-то может быть иначе То есть это было абсолютное понимание, что вот этого всего качества, в котором я или мы находились, его больше нет То есть никакого напряжения ни в чем И все действительно поменялось И с деньгами все пошло на лад С того момента, я уж не буду... Рассказывать как что Но тоже Все пошло на лад И вот так я получил свой первый опыт хапанапона, И из этого теперь Вот этот опыт я включил в сеансы То есть я стараюсь добиться именно Качественного переживания Но Я до сих пор не знаю почему Одни люди переживая Пустоту Действительно могут обнулить Тот или иной негативный потенциал то есть меняется реальность а другие нет то есть как было так и остается не знаю почему так это на этот вопрос мне еще предстоит ответить mm -hmm. понимаешь так что твоя ситуация чего там не любовь и критики это как-то как то так Надумано все, да? Ну да. Да просто я смотрю по своему партнеру, он просто очень сильно много меня критикует. Поэтому я думаю, ну да. Ну подожди, если твой партнер тебя критикует его его он просто в себе не уверен и он я думаю скорее всего утверждается за твой счет ну да это я уже давно поняла ну и все а тебе тебе что до этого утверждаешься ну и ладно так я же вовлекаюсь не хочу ну это знаешь это вообще то это не проблема это дурость ну да ну, а если ты понимаешь, что это дурость, ну, по-настоящему, да, понимаешь, что это дурость, то это что? Уже не дурость. Как Можно так. это перевернуть, правильно? Да. Хорошо. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».